oh <coughs> okay Вакиша, 307 прибыл к месту вызова. По внешним признакам большое задымление. Администрация не встречает. Повторите, что он 307 307-й, понятно. Прибыль к месту вызова, большое задымление. администрации не заезд да тут задымление большое короче белый дым и на большой площади ну дым на большой площади а тут двухэтажное здание из подкрыта маленькое такое ой одноэтажная маленькая но заезд тут где вот как заправка тут перед заправкой тут я стою короче у въездом я просто туда не еду что делать Смотри, все, все, иду сейчас Да нету никого еще Смотри, вот я сейчас в той стороны здания зашел Там доступ нет, там нету Я знаю, там они окно разбили Я сейчас покажу, что можно заехать Вот отсюда зайти Водой может накачаться с этого пожарного водоема, который да. с сердца, который вот Вы у нас за талант, храмом. Не, Можно вот. в гидранту, в до, до гидранта не дойдешь, там гидрант у нас О, посередине. Вот в этой штуке да. у нас есть этот самый пожарный кран. Да не кран, надо уже пожарный гидрант, чтобы машину поставить. У Вон. нас гидранта нет. У нас только. На территории? Нет, вот в районе храма у нас пожарный водоем на 500 кубов. Пойдемте, кто нибудь покажет сейчас, он там приехали? Потому что нужно сразу воду. Ранг пожара номер два, подтверждаю. Ушел в О, вся машина в дыму. То понятно, прибыли к месту вызова. Сильное вземление. Ранг номер два подтверждается. 157. Фу. Подожди. Две рабочих. Две 219, перейдём. Или чё, Денис? Заключём съездки? 219, перейдём. Там, Денис, три крючка. Давай, лиспит Тут где-то водоем тебе сказали, водоем есть, вот водоем еще есть. А, водоем? Ну вы мне сказали эти ребята. Ну, а тут вот, вот здание одноэтажное, оно небольшое, тут они с торца заходят. Там вот еще вот откуда? есть вход, надо гидрант найти. Сначала. Второе отделение сейчас будет искать. Вот она, откуда идем? Там, короче, там вроде что этот. Там... Парковку, парковку. Да, там есть вроде вход. Чувак там говорил какой-то. Кто знает, а где водоем вот этот находится? Вот, да, пойдем покажу. А что вы без воды как-то Как без воды? Ну как без воды, мне сказали без воды. Да вы водой? опять начинаете, ну вы что? что? У нас 3000 литров воды. Да, скажи, что у вы... меня... Значит, до прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировалось два человека, э, пострадавших на месте пожара, и в здании людей больше не находятся, со слов... Петрарик находится на другой стороне улицы. Надо перекрывать улицу Билимбаянская. Гром 3, лёжи, И сейчас, и уже уже 19 Далеко 1990 Вот это да как далеко водоем. 307 Полный водоем 307 на связи. Все, Нашел. Да, обнаружен водоисточник. Полный. Расстояние 400 метров. На связи, 307-й. На месте стой, 203-го встречай. Вот, пожарный Принял. 203 устанавливается на пожарный водоем на территории а, предприятия. Алёшка. Так, красиво горело и оттуда, красиво, но... а красиво даже как пыхнуло, как красиво. Вообще Здорово! Здорово! Здорово. Запитку пошли! Ну да! У вас что, с -с -су -су -су -на -на на сегодня. Начкарит кто сегодня? А я что-то по рации слышу. <пыт -су -на -тайна> Не узнаю в гриме. <пыт -су -на -тайна>